Привет, у меня в роликах некоторые видели, что открыты дизлайки и поступали в личку вопросы, а как, как у тебя видны дизлайки, если YouTube на самом деле их уже давно скрыл, вот мы сейчас видим 10 тысяч лайков, дизлайков 0. Рассказываю. Для этого вам надо установить расширение в свой браузер Google Chrome, нажимаем сюда на три точки, дополнительные инструменты и выбираем расширение. Теперь мы должны перейти сюда и открыть магазин Chrome. Дальше в поисковом окне надо ввести Return YouTube дизлайк. Вернуть YouTube дизлайки. Нажимаем поиск. И вот 11750 Установок это как раз таки и есть наше расширение, мы теперь нажимаем просто установить и нам пишут что расширение установлено, дальше мы возвращаемся на YouTube, обновляем страницу с видеороликом который мы загрузили и сейчас у нас должны появиться дизлайки, 10 тысяч лайков, 95 дизлайков, так что если кому-нибудь нужен был этот функционал, то вот пожалуйста делюсь, все отлично работает.